Друзья, всем доброе утро. Мы сейчас собрались ехать, получать документы. У нас утро раннее. Нам назначили ситу на 9 часов утра. Я надеюсь, что за час мы доберемся, хотя это в другом конце города. Но мы по карте посмотрели. Поедем через объездную, поэтому часа должно хватить. Вот, какие-либо выводы я сейчас делать не хочу, не знаю, посмотрю сама своими глазами, много мне всего рассказывали, что это очень-очень долго вся эта процедура происходит. Детям взяла перекус, но меня предупредили, что там кормят и еда вкусная, дают напитки, чаи, в общем, для детей есть все, и взрослые тоже могут поесть, и есть территория, где можно погулять, в общем, сказали, не переживай, едь все нормально, только долго, Ну сейчас все проверим. Все, поехала, там если получится, поснимаю немножко, и расскажу, покажу. Ренатик, Ренат! Это твой рисунок вешает? Нет, я не могу. А где ты свой подписал? Ты Нет, хотел? Да, так да, разыкрасти и повесь, а Тут да, сидит кто кто раскрашивает, вешает рисунки на стену. Так вышли, мы теперь ждем, когда нас позовут, и уже дадут все документы полностью. Сейчас подошли вот к такому розовому волшебному траку, где выдают еду. Вот такие вот столики везде. Папа. По желанию. Это все бесплатно. Дали нам что это такое. А рис. Ого. Ого, сколько котлет. А -а -а -а. Ой, тевтель, да? Сколько а -а -а -а. много тевтелек. Не тевтели. Теля. ты будешь кушать? Еще раз. Вина, я не единичок. Я, я ананас. Рина! Рина! Сядь на нас, папа! а мы на руками а на кормим? Это руками давай едят, переводи, да? Давай. Так, печенье, видишь? Да, да, да, печенье. Сними маску, печё. ты Ты в маску будешь <паллес> <паллес> <паллес> кушать? <паллес> Покажи, Ренат че уралься Папа! А! М Холодно? Да. <паллес> Кто приезжает сразу вот, в полицию и не имеет жилья, то полиция селит в гостиницу и прямо вот в эту гостиницу, я не знаю, временно, наверное, скорее всего, но вот перед нами девочка в очереди стояла, она стояла с чемоданом, и у нее спросили, у вас есть где жить? Она сказала нет, только приехала, ее поселили, вот в гостиницу. Предложили, сказали, мы можем вам предложить номер гостиницы, она согласилась. Все, ребята, мы закончили, получили целую стопку бумажек всяких разных. В общем, номер такой, номер такой, номер другой, и еще, чтобы выйти тоже, нужно было еще кое-что вернуться и получить. Но я вижу, что тут бабочки. Очень у нас распогодилось, потеплело. Мы уже, когда выходили, уже со всеми бумажками, уже думали, что все. Нет, нас развернули, сказали идите еще отдельно еще комната, там вам вопросы позадают, кто вы по образованию, как вы сюда ехали, какую первую границу вы пересекли. Вот. Ну, В принципе, и все. Там еще спросили, никто ли вам не угрожает вашей жизни, не обижает ли вас муж, не беременны ли вы, может, вам нужна какая-то психологическая помощь, ну, и, и какие-то очень жизненно важные Лекарства, может быть, вам нужны. Ну, как бы ни один из этих пунктов. Ну и все, вот. Мы приехали сюда на 9 часов утра. Сейчас ровно 4. Вот только понятно, обходим. Хорошо, спасибо. И вот только сейчас мы вышли. Очень хорошо, что здесь кормят. Вот мы несем нам дали такие баночки с едой. Плюс вот вот, вот у меня еще тут апельсины. Всего я набрала апельсин, мандарин, яблок, бананы и взяли с собой еще такой небольшой пак с фрикадельками. То, что я вам показывала, мы еще взяли с собой. Домой разогреем. Вот так. А вот, как вот здесь все зелено и очень симпатично. Друзья, ну в общем, что вчера смогла поснимать, поснимала. Уже приехали домой, мы просто не какущие, устали, страшно. Дети сразу в машине выключились. И мы вчера приехали, покупались и все, и уснули очень. Рано уснули, где-то около 10 часов мы уже спали, потому что ранний был подъем, но мы уже вроде как не бомжи на территории Испании, у нас есть временная защита, которая предоставилась нам на год с возможностью дальнейшего продления. Очередь очень большая, людей очень много, но стараются как-то все, чтобы было в динамике, то есть очередь не стоит на месте, все время люди продвигаются, продвигаются очень много сотрудников либо это волонтеры которые следят за очереди за очередью и которые эту очередь чтобы это не было знаете как наш народ любит там перебегать я стояла я не стояла то есть они наблюдают они нас двигают чтобы мы были более внимательными говорят там пересаживайтесь теперь вы сюда заходите ну вот показывают вот и что мне очень понравилось вот у нас когда я даже помню, оформляли мы паспорт детям, делали. Кстати, так, так хорошо, что у нас сделаны паспорта, потому что если бы не было биометрического паспорта, и мы бы еще просидели там больше, там еще отдельно, ты идешь в другую комнату, в другой кабинет, если у тебя, у твоего ребенка только свидетельство о рождении. Мы еще где-то за полгода, не, не за полгода, год назад, по-моему, мы их обновили, так как некоторые паспорта уже сроках подходил к концу, так что это нам на руку только было. Я помню, очень хорошо по нашим учреждениям, когда заходишь в подобные места, то немножко ты такой, внутри скованный какой-то. То здесь, ну ты тоже, ты же находишься в полицейском участке, много полицейских, все в формах, все э, с оружием, вроде как так смотришь, режимные объекты, тоже сначала такое скованное состояние, но потом, когда ты зашел с детьми делать отпечатки пальцев, фотографировать, фотографироваться, к тебе подошел полицейский с миской конфет на выбирай. Говорят, детям они выбрали с этими конфетами, они пошли фотографироваться. Ну, понятно, они вытащили, но все это как-то так по-доброму, да, детей постоянно дергают. Это не только моих, это всех детей. Да? Кривляют их, детям весело, сам полицейский кривляет, может, там подмигнуть может язык вытащить показать где-то ущипнуть детям весело и я как-то смотрю и разница большая мы сидим у нас всегда это какое-то напряжение а в испании сделали все для того чтобы этого напряжения не было несмотря на большое количество людей и большое количество детей детей наверное в два раза больше чем взрослых Поэтому приятно, в каждом кабинете как-то ребенка старались озадачить, озадачить полицейские, да, где-то они рисовали, где-то они конфеты им давали, где-то они там что-то с ними разговаривать пытались, ну, в общем, здорово, мне понравилось. Да, единственное, что мы не получили страховку, страховку мы поедем отдельно получать завтра медицинскую страховку. Она тоже очень нужна, она тоже очень важна, особенно когда есть маленькие дети. К сожалению, да, возможности поехать без детей у нас нет, потому что все говорят, едьте без детей так проще, потому что там целый день можно провести, из-за того, что нет какой-то очереди, нормально нет ситы, а все вот так на храпом бегут, и большое количество людей говорят, целый день можно провести, но... Еще предложили нам ехать ночью, так как это круглосуточно, сказали, едьте как можно позже, где-то глубокой ночью, часа в два вообще никого нет, но два часа для меня нереально, мне лучше, наверное, проснуться пораньше и приехать, ну, возможно, у нас получится там к восьми, к девяти, вот так. Так что вот мы уже с какими-то бумажками. Все, ребят, спасибо за внимание, спасибо, что были с нами, спасибо за то, что комментируете, ставите пальчики вверх. До скорой встречи, скоро увидимся, пока-пока.